Всем доброй ночи. Доброй ночи. О, короче, я пытаюсь еще раз пройти вторую ночь. Вторую ночь. Подсказки услышал, подсказки прочитал. А -а -а, телефон звонит. Ну, пусть разговаривает, только я хочу кое-что сделать. Кое-что сделать. Чуть-чуть сделать тише. Очень Сори, очень-очень сильно давит телефон на уши. А, Максимально привет, просто. Привет, привет. привет Слушай, сладкий привет, пирожочек. Ты, ты слышишь? Это значит ты второй день на работе. А, поздравляю. С чем ты меня поздравляешь? С тем, что времени, я с ума так, схожу здесь? И и не, не могу пройти и ночь. Каждым днем а, Было бы неплохо проверять камеры в то время, пока я говорю, просто чтобы убедиться, что все Бонни ушел не гулять. Так, а, Бонни гуляет, а этот, в том, закрыт. этот закрыт. Что сцены.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 А, на самом деле ты в безопасности, я тебе уверяю Да? И все же, Мне предыдущие серии об этом уже сказали, что я не в человека. безопасности Этот персонаж привлекателен тем, что он более активен, когда камера находится в отключенном состоянии довольно долго Блять, он уже я вышел Я что не любит много внимания Я сам не знаю почему, но в общем у тебя по-любому все под контролем эм, Поговорим с тобой чуть позже Раз, два, три, четыре, пять 6, Семь Восемь Девять 10. Нет, стоит А вот Заяц ушел Так, Бонни здесь Бля, что такие активные стали Так, он в кладовке Пиратская бухта на месте Эти двое там стоят, варкуют пока Фокси стоит Блять, сука, заяц ебучий. Этот стоит. О, -о, -о, О, Чика пошла гулять. Чика пошла гулять. Лис на месте, Фредди на месте. Блять, пропал свет. Пропал свет. Пропала камера. Так, Бони ушел. Бони ушел. Чика гуляет. Что-то было? Так, Бони идет назад ко мне. Вон Чика. Хорошо. Пока ждем. Слушаем. Главное слушать. Не знаю, мне, мне почему-то кажется, что надо слушать. Я все равно вот слышу, когда где-то кто-то колупается. Ага, он в кладовой. Этот на месте. Чика на месте. Два часа ночи. Два часа ночи. Проверяем На месте Нахуй Вот, я услышал, как он подкрался Так, чики нету Вон он стоит Этот на месте Фредди тоже на месте Блять, он все еще там Так, это на месте. Все, мы пока проверяем только ту камеру. Э, нас особо остальное не волнует. Бля, заряд 50%. Заряд 50%. Пожалуйста. Пожалуйста, я надеюсь, что сейчас будет третий час. Это на месте, все нормально. Чика на месте. Все, они на месте. Все на месте. На пиратскую вернулся, все. Хитрый жук, а. На месте, на месте, на месте, на месте. Три часа, все пока на месте. Ух, блядь, вот это они меня заставляют просраться, малеху. Короче, я еще, знаете, что заметил? Когда начинаются вот эти вот шершания по экрану, YouTube режет качество на вебке. Этот на месте, Фредди на месте. Чика ушла. Чика ушла. Стоп, быстрей Так, на месте все На месте Где Чика? Бони ушел Этот на месте Чики нету В столовой шумит Все, пусть шумит там сам себе сидит, пукарекает Очень мало энергии, блядь. А у меня уже 4... А сейчас только 4 часа. Будет 25% энергии? Посмотрим. Она... А, блядь! Сука, заяц ебучий. Вот, вот, видите? Пропадает картинка. Блядь! Блядь. Да ладно, ты издеваешься надо мной? Как пройти вторую ночь? Поехали еще раз, вторая ночь Короче, пока он со мной разговаривает, на самом деле Можно даже не срать И вообще, типа, ничего не бояться Пусть разговаривает Ну, звони А, он не собирается звонить? Я уже понял в тот момент, видимо, когда я не смог зажечь свет, что все, конечное, да? А, вон там отражение можно увидеть. Где Бонни? А нет, Чика ушла. Ха-ха-ха-ха, <смех> упоротая коза, блядь. А, блядь, я с ней ору постоянно. Ну, пробуем, пробуем. Я думаю, у нас что-то да получится, что-то да получится. 90%. Если сейчас примерно на 80%, там с чем-то процентов, э, нам дадут 1 час. То, в принципе, все норм блять и Бонни пошел гулять Нет, ты меня этой хуйней не напугаешь Так, Бонни подходит Чика на камере Этот даже не вылазит Хорошо, первая ночь, 86% Мы пока движем, двигаемся очень хорошо Пройди на месте на него можно вообще не беспокоиться Этот пока сидит Чика на месте Ага, Бонни уже подо мной. То есть можно, надо посматривать уже. Слушаем. Максимально слушаем. Максимально слушаем, что скажут. Но пока стоит. Стоит пока. Не двигается. 78% давайте мне второй час. Второй час давайте. Так, Чика на подходе. Идет. Стоит на месте. Ушел. Ушел. Куда он ушел? Так, он ушел в кладовую. Понял, что мы не боимся. Чика ушла. Этот не вылазит. Все. Этот в кладовой. Хорошо. Пока все супер. Пока все супер. Ой, ой, ой, ой! Так и знал, сука, так и знал, сука, так и знал, сука, так и знал, сука Вон он пока стоит, там силуэт есть, тень есть Чика на кухне, Фредди на месте, этот в бухте Все, соси болтрез. Вон он стоит до сих пор Фредди, Фредди, все нормально, все нормально, все сидим нормально И будет 3 часа, у нас 64% Он ушел, он ушел, можно дверь открывать Куда он ушел? Куда он ушел? Куда он ушел? Куда он ушел? Этот не вылазит. А, вон он, все, стоит здесь. Чика пропала. На кухне, чика. Там, там, там, там. Чика на кухне тусуется. Бонни в столовой. Пока все хорошо. Три часа, 54%. Пиратская бухта не вылазит пока. Этот, этого нету. Этот на кухне, видимо, хулиган. Нет, вон он стоял на седьмой камере. 7, 1, 1с. Этот не вылазит. 1а, все. Все супер пока. Пока все супер, все отлично. Все чики-бомбони. Чика-чики-бомбони. Кто-то идет Так, Бонни там Чика там Хорошо Я не знаю, получится или нет Я уже очень много попыток на это потратил На месте они стоят Они стоят на месте Вышел из строя Все, хорошо Сидим, пердим Три часа Три часа Три часа Три часа? Ну как Фокси ко мне подкрался тогда? блять, вот это я высадился. Этот на месте. Чика ушла. Чика ушла. Чика близко. Чика близко. Чика близко. Ждем. Ждем Чику с этой стороны. Надо посматривать за Бони. Бони на месте. Чика на месте. Хорошо. Три часа, 40%. процентов. Должен сейчас быть четвертый час ночи. Чика на месте Бонни ушел И Бонни ко мне двигается Чика ушла Чика ушла куда-то Бонни ушел Бонни... Не, Бонни в кладовой Чика на кухне Бонни в кладовой Бонни ушел с кладовой Нахуй! Не, никого нету. Волк! Все пропали? Все пропали. Нахуй! Бля, четвертый час. Пока еще стоит. Пока еще стоит. Куда надо посматривать? Сюда. Бонни ушел. Бонни ушел. Ушел. Тихо. Пиратская бухта. Все нормально? Бонни. Бони под дверью. Где Чика? Чики нету. нету, нигде На кухне, на кухне хулиганит Хорошо Ребят, мы должны, мы должны, мы должны Получится, получится, получится Все, он стоит там Чика на кухне Рэдди повернулся, там все спокойно. Этот там тусуется. 13%. 13% осталось буквально 50 секунд. Давай, давай. 11%. Ой-ой-ой-ой. Давай! 8% блядь! Но он на кухне ковыряется. Он подо мной. И Чика подо мной. Да! Ебать, я справился, не может быть, сука! Ееее! А, yeah. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям и делитесь впечатлениями в комментариях. В следующей части запишем третью ночь, третью ночь. Я желаю вам всем крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и благодарю за просмотр. До скорых встреч, мои дорогие, и всем пока.